Let's go. Yeah. Доконвенциальный уровень На этом уровне находятся дети. Они еще только формируют взгляд на мир, развиваются как индивиды и фокусируются на последствиях, которые могут принести какие-либо действия. Но... Он понимает эти масштабы в смысле физических или чувственных последствий. Наказание, награда, обмен преимуществ. Поведение ребенка основано исключительно на принципе выгоды и оценивается исходя из дальнейших последствий. Первый этап – ориентация на наказание и послушание. Как я могу избежать наказания? Здесь ребенок стремится быть послушным, потому что полагает, что только так можно избежать наказания. Никакой нравственной стороны поступка для него еще не существует. Слова ⁇ стыдно ⁇,⁇ некрасиво ⁇,⁇ не пониманию ⁇ Ребенок реагирует на слово ⁇ нельзя ⁇ Это больно. И на перспективу наказания. Например, действие воспринимается как нравственно неправильное, когда нарушитель получает наказание. В последний раз, когда я это делал, меня отшлепали, так что я не буду делать это снова. Чем хуже наказание за деяние, тем сильнее оно воспринимается как плохое. Это может привести к умозаключению, что даже невинные жертвы виноваты пропорционально своим страданиям. Второй этап – наивная гедонистическая ориентация. Какая здесь польза для меня? Ребенок нацелен получить выгоду от всего, что делает. Он поступает правильно ради получения выгоды. Ребенок пробует различные стратегии поведения и отбирает успешные. Понравившуюся вещь он может отнять или обменять. Малыш варьирует стратегии в зависимости от ситуации. Нравственной стороны поступка по-прежнему не существует. Не путайте вторую стадию с пятой. Здесь все действия это цель обслуживания собственных потребностей и интересов индивида.